Всем привет сегодня у нас очередная распаковка ну и на этот раз у нас твердый чехол для мониторов 7 дюймов единственное для 7-дюймовых мониторов Лилипут. ну и самой фирмы которая производит этот чехол не мир то есть для их мониторов 7 дюймовых. Так, внутри вот находится такой чехольчик. Есть даже ручка для переноски. Так, ну и внутри есть кармашек для мелочевки то же самое. Так, ну и есть поролончик для установки сюда непосредственно монитора и козырька против солнца то есть выполнен качество материалов относительно жесткий так ну и сюда вот укладываются мониторы их единственное я взял для другого монитора а именно для best view S7 профессиональный монитор 4К. Так, ну и сюда возможно уместится, но без поролончика. Тем более внутри есть еще и зарядочка. То есть, ну и давайте попробуем уложить. так вот у нас есть мониторчик. Так, ну и давайте уложим сюда поскольку данный момент. Так, ну как видим, то есть здесь поролоновая подушка достаточно большая. Поэтому ее можно достать. Причем в качестве подушки можно использовать непосредственно сам козырек. Так, различные камни вкладываем сюда. Так, ну это тоже можно сюда положить, тряпочку. Так, еще один кабель. Сюда же положить можно. Так, непосредственно... активную голову, туда же, так две пластины под разные аккумуляторы, можно туда же положить, так есть ключ, даже укладываем. Так, есть. Ну, кстати, не помещается. Чуть-чуть больше. Так, ну и комплект еще есть для питания. Для этого монитора. Вот, как видим, все помещается. Достаточно компактно. Единственное, это можно оставить в запас. Паровончик с собой данный комплект. Все хорошо умещается. Чтобы не повредить монитор. вот на все уложили забираем и несем на место съемки всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок ну и до следующих видео до свидания